Мы задействуем энергию, которая никогда, которая раньше не была нам доступна. Все. Как только она становится нам доступна, мы начинаем воспринимать больше, мы, мы начинаем понимать больше самих себя. Мы, люди, часто вообще не понимаем то, что мы делаем. И тенцегрити как раз, в частности, магические пасы, перепросмотр, все эти упражнения помогают посмотреть вокруг и увидеть то, что мы не видели раньше. Тенцегрити — это эффективный способ жить. Это способ жить таким образом, что все твое существо включено в момент сейчас. Выполняя магические пассы, я чувствую себя очень собранной и очень целостной. Ощущение, что все части меня, они объединяются вот здесь, в зоне моей доступности. Это инструменты, которые я использую каждый день для того, чтобы быть наполненной, чтобы жить так, как я всегда мечтала, чтобы находиться всегда в том месте и в тот момент, где я нахожусь, проживать этот момент. И все-таки да, говорите, это инструмент, который позволяет мне быть счастливой. Простое движение, оно освобождает энергию. Мы можем направить эту энергию на все, на что мы хотим. И кто-то хочет разобраться в личных отношениях, кто-то хочет разобраться с работой, как, как ему зарабатывать деньги, кто-то хочет просто понять, найти какое-то дело, которое ему нравится. Неважно каждый каждый направляет эту энергию туда, куда нужно ему. Я занимаюсь Тенцегрити одна, то эффективность моих практик гораздо ниже. И энергия группы мне помогает двигаться вперед и <смех> <смех> постоянно и поддерживать меня на каком-то вот постоянном уровне осознанности, да, чтобы после каких-то находок я не с не съезжала в свое обычное состояние. Да? Для того, чтобы двигаться, нам нужно а, постоянно заниматься. И одному делать это очень сложно. А в группе а, достаточно налаженная ну, вот, система, да, практик самих. И это помогает двигаться вперед. В группу «Созвездие» я пришел, чтобы познакомиться больше с творчеством, наследием Харласа Кастанеля, о котором до прихода в группу я много слышал. И постепенно, вот, находясь в группе, я изучаю это наследие, занимаюсь танцегрити. И ожидание – это поиск нового, поиск себя, поиск себя в этой жизни. Стал чувствовать себя лучше, счастливее. мне появилось много новых знакомых, которые мне нравятся. Мне нравится общаться с ним, делиться. Вот. И я чувствую, мне еще многое нужно сделать. Это только начало. Целые поколения э, видящих, которые жили в Древней Мексике, э, практиковали это и нашли свой путь к свободе. И для нас сейчас является точно таким же путем, адаптированным для современного человека в современном мире. На наших занятиях мы занимаемся техникой шаманов Древней Мексики, которая называется перепросмотром. А магические пасы, они дают нам энергию делать этот перепросмотр. Перепросмотр э – -э, это основная техника, во-первых, которая позволяет нам разобраться с нашими шаблонами поведения и изменить их. Во-вторых, это прекрасная тренировка э -э, того, что называется сновидением. Перепросмотр – это замечательная тренировка для этого. Самые основные изменения произошли в моем отношении к перепросмотру, к практике перепросмотра. Мне стало легче себя отслеживать, мне стало легче делиться со свидетелем э, своими находками. И мне стало легче, э, не то чтобы легче, но я стала регулярно каждый день заниматься э, перепросмотром. И это внесло, соответственно, изменения и в мою повседневную жизнь. Очень часто мы на практиках по перепросмотру открываемся и говорим вещи, которые тяжело говорить в обычной жизни, но проговаривая, которые очень сильно открываешься и вообще начинаешь чувствовать себя совсем по-новому. Перепросмотр принес много намерения нового и много новой энергии в мою жизнь. Я делаю очень много сейчас новых вещей, занимаюсь новыми делами, общаюсь с новыми людьми, с разными интересными. Очень много всяких событий появляется в жизни. Если ты будешь заниматься от Инсекрети, то рано или поздно ты сможешь установить связь. Связь с Землей, связь с окружающим миром, связь со звездами. Это самое основное для того, чтобы продолжить свое путешествие. То есть ты сможешь установить связь со Вселенной. Это самое важное, что э, дает, дает Тенцегрита, в конце концов. Связь с Духом.